Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор Джонсовой на 36 предметов с рабочим квадратом 3,8. Код товара S04H3536S. Джонсовая это профессиональный инструмент. Выпускается инструмент Тайваньи. По отзывам, очень много отзывов в интернете. И 99% это положительные отзывы о данном инструменте. Имеет очень крепкие трещотки в наборах. Данный набор поставляется в э, довольно качественной упаковке. Картоновая коробка. Сзади у нас полностью раскладка набора. То есть комплектация. Адрес указан производителя. И Made Taiwan. Далее... Professional Tools и наборы Джонсвей имеют пожизненную гарантию. По комплектации набора. В наборе трещотка э, переключатель круговой, то есть не лепестковый, а вот такой вот круг сверху на трещотке, который переключается. Кстати, очень удобно. Рабочий квадрат восьмых. Рукоятка резиновая с надписью Джонсвей и трещотка сама прямая. Имеет быстрый сброс головки, э, трещотка на 72 зуба на голове. Далее 3 удлинителя под квадрат 3 восьмых. Самый большой 225 мм. Далее идет удлинитель 150 мм. И самый маленький 75 мм. Удлинитель по 225 мм также служит Т-образным воротком. С помощью вот такого переходника получаем Т-образный вороток в котором можно вставить головки, подключать удлинители, так далее. Этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 1,2 на 3,8. То есть, если у вас трещотка есть отдельно под квадрат 1,2, сейчас я вам покажу, вот у нас трещотка квадрат 1,2, вставляем этот переходник и можете использовать головки из набора, которые есть. Далее, две свечные головки 16 и 21 мм. Весь инструмент имеет надпись «Джонсвей», номер согласно каталога, ЦРВ материал изготовления и размеры. В наборе головки шестигранные, 17 штук. Самая большая головка 22 мм, в квадрат. Вот она, половина глянцевая, половина матовая. С надписями Джонсовой и номер также согласно каталогу имеет. 6 граней. И самая маленькая это 6 мм. Набор ключей. Ключей 11 штук. Самый большой размер 17 мм комбинированный. хром хромбонадийная хром сталь. И самый маленький ключ 7 мм. Так, по размерам здесь 7, 7 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 14, 15, 17. Правильно. 11 ключей. Далее шарнирный кардан. Кардан скреплен винтами. То есть разборной. И по кейсу. Набор поставляется в металлическом полностью кейс. С металлическими защелками. Металлическая ручка для переноски. Внутри самого кейса пластиковая накладка, в которой расположен сам инструмент. Весь инструмент подписан. Набор ключей подписаны размеры. Подписаны удлинители, то есть головки размеры полностью. Также на крышке с этой стороны, сейчас я вам разверну, есть раскладка инструмента. Вот. И теперь по габаритам самого кейса. Набор весит 4 килограмма. Все, закроем. Вот. Набор весит 4 килограмма. Ширина набора 45 сантиметров. Длина 19 сантиметров. Высота 5 сантиметров. Запирание на металлические замки. Закроем. Хорошо. Упирание на металлические защелки. На наборе есть надпись также Джонсвой, фирма фирма-производитель». Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки, ставьте комментарии. До свидания.